Будем с вами знакомиться. Те, кто меня не знает, будем с вами знакомиться. Те, кто меня не знает, я в звании «Золотой директор». Меня зовут Лёля Лотникова. И сейчас мы с вами будем э, рассматривать такую тему «Люди и деньги». Все люди в мире где-то зарабатывают себе деньги. Каждый ну, в своей сфере, каждый по своей профессии. Вот давайте сейчас отпишемся, нас здесь 40 человек. Кто, по какой профессии, либо до, это до Reflame работал, либо до сих пор сейчас еще совмещает. Я, например, работала в школе до Reflame. Кто из вас где работал? Давайте вот сейчас сориентируемся. Или работает сейчас на данный момент. Быстренько опишем. даже директор дополнительного офиса банка, да, инженер-механик, школа тоже, продавец, бухгалтер, о, oh, бухгалтеров у нас сколько, молодцы, медики, <с doivent> армянская в декрете, но до этого же ты работала где-то или училась на кого-то, и э, Макарова тоже самое, вот еще один медик, в общем, все мы с вами, посмотрите, где-то делаем свою ну, ведем свою трудовую деятельность и никого в мире такого нет который не производит что-то да или не принимает участие в каком-то производстве или может быть человек создает для того чтобы мы с вами принимали там участие вот обратите внимание это город я просто взяла эту картинку чтобы визуально можно было видно вот все мы с вами, бухгалтера, менеджеры, продавцы, учителя, медики, мы вот так идем с вами по городу, и каждый знает, где и на какой ну, стезе он будет зарабатывать деньги. И, естественно, вот это, обратите внимание, я еще хотела заострить немножечко, почему и внимание на именно на город, посмотрите, сколько баннеров. И каждый баннер говорит сам за себя, да, что предлагает ли работу, предлагает ли какой-то продукт, предлагает ли какое-то там мероприятие или э, фильм. Вот еще и начальник информационной безопасности у нас есть. В общем, у нас огромная перечень профессий, которые сейчас с нами, мы с вами в одном проекте и делаем одно дело. Значит, и здесь вот так же, может быть, люди идут, вот, миллионы людей идут, они, может быть, тоже с нами в одном проекте, но они еще пока не знают, да? Ну, мы друг друга в глаза не видели еще, мало кого по фотографиям только, или мало кого так, в общем-то, встречались. Вот. и каждый человек идет и читает эту информацию. А для чего дают такую информацию на баннерах? Скажите, пожалуйста, зачем она нужна людям? Как вы считаете, зачем вот эта информация нужна? Узнаваемость, запоминание, рекрутирование значит предложение каких-то предлагают какие-то определенные действия сделать да то бишь вот вы идете по улице вы бухгалтер юрист а вам предлагают что-то другое вы почитали и возможно приняли решение поменяли свой образ жизни да свою деятельность может быть, образ жизни нет но свою деятельность поменяли вам предложили какое-то предложение вы почитали, позвонили, поинтересовались, вас это устроило. И вы из бухгалтера превратились, допустим, в какого-нибудь менеджер, менеджера там в каком-то магазине. Или, ну, или мало ли какую-то другую там работу себе нашли. Это нормально. Мы идем по улице, эту информацию воспринимаем так, как положено. Если считать Россию, то в России это не так давно. Последние лет двадцать только такие баннеры стали... Вот так вот активно показывать людям разную информацию. Вот. И сегодня мы с вами поговорим о том, что э, люди во всем мире меняют свое личное время, свои знания на здоровье и свое здоровье обменивают на деньги. Согласитесь, ведь мы с вами идем на эту работу и тратим все вот это наше драгоценное для того, чтобы иметь Материальные ресурсы, правильно ведь? Или кто-то имеет что-то от этого другое, когда ходит на работу? Многие говорят, я страшно получаю удовольствие от той работы, которую я делаю, я ее очень люблю, ну и пусть мне там ничего не платят. Нормально. Вот вы как бы, как вы к этому относитесь? Непонятно? Я зависаю? Не успеваете? Наверное, поздно информация подходит, приходит, да? Работа перестала я тебя любить? Да. Возможно, и так бывает. Ага. Вот, значит, мы с вами разобрались, да, что есть такое, что весь мир в этой сфере работает в этом направлении всегда у всех мысли. Поэтому все люди мира делятся на четыре квадранта. Об этом очень говорит много Роберт Киосаки. Я не буду особо цитировать Роберта Киосаки, но, во-первых, я с ним немножко не согласна. Даже не то, что немножко, а есть довольно много вариантов, с которыми я не согласна. Потому что возьмите любого психолога, одну и ту же ситуацию он будет говорить по-своему. Ну, Мамедова, я не знаю, почему вот у других ничего не пропадает. Там, может быть, у тебя с интернетом немножечко слабоватый интернет. Вот. С Робертом Киосаки немножечко не согласна, потому что у нас немножко разные менталитеты, наверное. Все-таки мы в разных странах живем и даже континентах, может быть, поэтому и у нас небольшие разногласия. Но так вот, общее, что с ним, как бы, я понимаю и могу вам это донести, это что люди делятся на 4 квадранта. Самый большой, вернее, квадрант А это который слева сейчас вверху. Вот эти сейчас остальные три я вам даже не прописываю. Квадрант А – это где находится самое большое количество людей. Здесь 90% людей всего мира. Вот в этом квадранте. Это люди ориентированы только на защищенность, стабильность и систему. Еще, как бы говорится, люди работают за деньги. Можно оспорить это выражение, потому что работают за деньги практически все. Создают бизнес для того, чтобы иметь деньги. Идет человек на работу для того, чтобы иметь деньги. Инвестирует куда-то человек-инвестор. Он тоже инвестирует для того, чтобы получить деньги, чтобы прибыль получить. Прибыль. То же самое индивидуальный предприниматель, он начинает создавать свое какое-то предприятие или там свой какой-то магазинчик для того, чтобы получать вот эту прибыль. Потому что без нее, как мы уже с вами выяснили, результата не будет никакого. Итак, давайте рассмотрим плотнее. Вот предприятие. Вы сейчас видите на картинке предприятие. На предприятии есть... Руководитель. Вот он, он, руководитель. Есть, допустим, инженерная служба. Рабочие. Есть повара. Есть медики. Есть там еще бухгалтера, секретари. Различные лаборатории, различные инженерные отделы. Вот все эти отделы, все эти люди... Они все являются участниками, э, вернее, организаторами товара оборота. Но каждый выполняет свою определенную работу. Начальник руководить всем предприятием для того, чтобы производство работало правильно, э, приносило, э, значит, э, очень много чтобы технологические процессы работали правильно и, естественно, чтобы продукция вырабатывалась по величайшему качеству, по всем требованиям. И, естественно, цеха не стояли, он держит полный контроль. Допустим, если инженерная система, инженер, вернее, отделы инженеров, они ответственны каждый за свой узел. Допустим, один отвечает за вот этот узел рабочего процесса этот за этот узел рабочего процесса этот за этот но в целом они делают одну и ту же работу возьмите сейчас проектный отдел который находится в этом на этом заводе вот он он проектный отдел да у нас с вами он то же самое создавая проекты создавая чертежи на новое мы ну, моделирует что-то там что-то придумывают они там что-то разрабатывают он тоже несет огромную ответственность, и ему также платят деньги за его определенную работу, чтобы продукция, которую они производят, была высокого качества, была востребована согласно времени современного, современных требований. Рабочий приходит на работу, он исполняет на этих же участках, которыми руководят инженера, вот, допустим, на вот этом участке, участке руководит инженер, он производит определенную работу, допустим, обтачивает какую-то определенную деталь для какой-то определенной машины, которую потом нужно будет реализовывать. И каждый выполняет определенный процесс, и за него ему платят деньги, но уже с товарооборота, который потом получит компания. Это производство. Как правило, вот этому коллективу рабочему немножечко бывает невдомк, что он является организатором товарооборота для этого предприятия, на котором он работает. Он считает, что человек пришел на работу, и он ни в каком случае к товарообороту никакое не имеет отношения. Он просто чертит чертежи. Он, э, секретарь, просто сидит, печатает бумажки и говорит, и, ну, там, определенные приказы, все, что нужно. И говорит, а я к товарообороту никакого отношения не имею, причем тут товарооборот и я. Я иду на работу, мне стабильно платят. При этом, когда складывается маркетинг-план компании «Рифлейм», прежде чем он организовывается, сразу же определяется, что именно непосредственно каждому человеку, согласно его занятости, будет выплачиваться. Определенная зарплата, которая не будет превышать прибыль компании, рассчитывает, а наоборот, начинает исчисление с самой маленькой ставки, а потом уже есть небольшое отклонение, где потом добавляется, если это потребует, согласно производству, потребуется. Но начинается ставка с минимального, то бишь нам начинают платить с минимальной зарплаты. Да, на производстве, если мы возьмем вот этот завод, можно получать и довольно серьезные деньги, а можно получать очень маленькую ставку. Этот разброс идет, все зависит от того, на каком уровне участия в организации товарооборота вы находитесь. То бишь, здесь вольно или невольно вы можете себе представить вот такую пирамиду на предприятии. И никто никогда не задумывается, что он находится в административной пирамиде. При распределении по маркетингу доходов на организаторов товарооборота, естественно, в классической системе организации товарооборота вверху, получает тот больше получает тот кто вверху а нижние это считается профессии которые ну скажем которые практически без образования, да, люди, ну рабочие там, уборщики там, все остальное. Вот здесь понятно, как мы рассматриваем процесс организации товарооборота и кто является участником товарооборота на предприятии. Я вам донесла эту информацию или непонятно объяснила? Активненько, а то оно с опозданием приходит. Если что-то непонятно или вы со мной не согласны, мы для этого с вами встретились, вы обязательно пишите, и мы будем с вами разбирать эту тему. Далее. Мы любое производство с вами возьмем, какое бы мы ни задумали. Даже возьмите хлебопекарное производство, здесь такой же процесс. Процесс. Такой же процесс. К вам э, в магазин на прилавок приходит вот этот батон, который вы сейчас видите на экране. Но для того, чтобы вы получили этот батон, вернее, вы купили этот батон, очень много людей принимали участие для того, чтобы его произвести. Но мало произвести продукт определенный. Разницы нет. Батон, труба холодильник или же медикаменты. Разницы нет никакой. В итоге все эти продукты должны пойти в реализацию и продас, ну, продать их нужно. Чтобы пришла прибыль, прибыль должна вернуться на предприятие, и тогда вся эта прибыль и ваши деньги, будут и, и деньги, которые положено вам выплачивать э, как зарплату, будут вам выдаваться. Не секрет, если предприятие очень рентабельное, производит продукцию, которая востребована, и она очень быстро реализовывается, то, естественно, на предприятии повышают премиальные. Это как вознаграждение всех участников процесса товарооборота за хорошо проделанную работу. Я думаю, не секрет я это говорю. Все вы на предприятиях, кем бы вы ни работали, вы это знаете. Особенно бухгалтера, когда они производят вот эти расчеты, они это хорошо видят, да и учителя точно так же, э, учителям точно так же зарплата повышается всем, кто в администрациях работает, если в государство рентабельное, и если в государство приходит много инвестиций, если в государстве все предприятия работают правильно и приносят доход, то, естественно, тогда повышается и учителям, и всей администрации, и пенсионерам. Всем повышается зарплата. То есть все живут от товара оборота. По-другому никак. По-другому не может жить никто на свете. И когда мы очень часто с вами слышим э, при, «при рекрутировании», что заниматься организацией товарооборота – это не мое или я не хочу это делать. Это люди просто не понимают, что каждый по-своему э, принимает участие в организации товарооборота. Я думаю, здесь понятно, да? Далее. Есть второй сектор. А, давайте так, с первым сектором понятно – кто находится в первом секторе, которые ориентированы только на защищенность, стабильность и систему. Что их защищает? Это стабильно назначенная ставка и то, что он сегодня знает, что сегодня идет на одну и ту же работу. Но тут стабильность условная, потому что сегодня его на работе, на этом предприятии как бы принимают. Потом со временем вы стареете и, возможно, вам уже э, не будет вас, фирма вас не будет нуждаться, они а больше. У них тоже есть целевая аудитория, допустим, от 25 до ну вот сокращение это и есть, Лена, от 25 до 45. Это когда основной трудовой процесс у человека. Вот здесь люди востребованы практически везде. Но еще зависит и от образования вашего, от вашего э, отношения к труду. Тогда вас на предприятии могут держать до 40-45 лет. После 45 лет уже начинается проблема по той простой причине, что если человек само, не сама э, как бы не занимается самообразованием, не повышает свою квалификацию, то он может быть на предприятии не востребован. Поэтому вот здесь защищенности я практически не вижу. Хотя люди считают, что они защищенные. Стабильности тоже. Сегодня на предприятии, ну или не понравился, да, но не понравился, это, знаете, там дело не в симпатии, если ты отличный работник, ты прекрасно все делаешь, и предприятие, ты предприятию нужен, они будут терпеть, вот, Но как только они понимают, что от тебя уже нет того, той энергии подачи на инноваций, той работоспособности, той выносливости, то уже в вас фирма нуждаться не будет. Точно так же вы пришли на предприятие, оно открылось, начало работать, но инженерная служба и маркетинг, который занимается реализацией продукции, не сработал. Защищенность ваша пропала и стабильность тоже. Все закрылось. Закрылось это предприятие, вы остались на улице. Поэтому очень много людей ошибаются о том, что в этом квадранте именно вот так работая они защищены. И что это стабильно. Многие с этого квадранта поворачиваются и переходят. Они устают, они понимают, что они заслуживают большего и что они сами могут... Больше подумать, продумать и на себя работать. Ну, как бы не хочу работать на дядю. Вы видите в интернете очень много таких высказываний, значит, надоел будильник, надоел начальник, бросай, приходи. Ребят, всегда будет будильник и практически всегда будет начальник. Либо ты сам себе начальник, либо у тебя будет начальник. Ну, начальник существует, потому что... Если ты сам себе начальник, это в секторе Б, которые работают сами на себя и сами себе создают систему работы, то вот здесь у вас не будет четкого регламентированного времени работы. Здесь вы будете на работе 24 часа в сутки. Здесь не надо будет винить дядю, который провалил производство. Здесь только вы можете провалить свое производство. Здесь вы сами будете давать рекламу о себе, вы сами будете реализовывать или нанимать реализаторов, но реализаторов вам надо научить, чтобы они давали информацию так же, как и вы, людям, при продаже. конечный это результат у нас какой? Это продажи, да, это реализация вашего продукта. И где бы вы ни были, это вас будет всегда преследовать, да? Потому что, ну, с чего мы деньги получаем, доходы получаем? Только с реализации, только с дохода от того, как мы с вами отработали. И люди начинают больше, ну, много людей начинают переходить сюда. Я не знаю, как во всех странах, в России это поддерживается, малое бизнес-система, она очень серьезно поддерживается. Главное, чтобы вы не просто купи-продай были, а, значит, вы производили что-то. Это когда сам на себя. Естественно, когда сам на себя работаешь, или ты хочешь поставить свое какое-то небольшое производство, нужны деньги. Даже если вы просто открываете определенную торговую точку, нужны деньги, нужны финансы. Поэтому сам на себя... С нуля ничего не получится. С нуля ты можешь прийти на предприятие, где ты месяц отработаешь, то бишь время, все ты затратил свое, а потом тебе отдадут вознаграждение. Сам на себя ты приходишь, вкладываешь, ты продумал какой-то процесс, вкладываешь деньги, свое здоровье, свое знание, свое время, и когда ты получишь результат, это еще неизвестно. Но, конечно, каждый человек просчитывает свой бизнес-план, малый или большой, он просчитывает и считает, когда он получает прибыль. Как правило, когда ты работаешь сам на себя, прибыль поступает и создаешь определенное какое-то производство, прибыль поступает стабильная на пятый год. И при хорошем раскладе. При активном раскладе это будет на пятый год. Окупаемость начинается только на ну, вот примерно вот так, стабильная такая. Можно на второй, третий год, но, как правило, кто начинает сам на себя работать, не всегда у него есть деньги, берут в долг и начинают отрабатывать. Но из вот этого квадранта процентов 80 все, кто начинает и вкладывают кредитные какие-то деньги, практически проваливаются. Потому что, чтобы начать это производство, любое производство – Нужно прежде всего быть руководителем, нужно прежде всего быть стратегом, стратегом видеть вперед, знать, знать конъюнктуру рынка, изучать все буквально, что будет востребовано на рынке. Только тогда ваше производство, может быть, через 2-3 года окупится, и потом вы начнете минимально себе какие-то иметь доходы. Только так. Если на себя, выходят сами на себя работать и начинают с кредитов и тут же какую-то определенную прибыль тратить на свои нужды, он проваливается бегом. Вы это, я думаю, заметили, не успели открыться уже закрылись, Не успели открыться, уже закрылись. Это, как говорится, что, ну, грубо скажем так, безграмотность ведения бизнес-системы. Нет дальновидности, нет просчетов и расчетов, которые они должны были вести. Это вот примерно так. Вы можно открыть медицинский кабинет. Естественно, финансовое вложение здесь нужны. Образование обязательно, и если вы получили образование абы как и кой как открыли свое личное какой-то кабинет, и вы не доктор, к вам никто не придет. И как бы ваше дело далеко не пойдет. Тоже, тоже также инженерные службы, также всякие различные лаборатории, различные кафе, различные магазины. Все это одно и то же. Везде одна есть система. Нужно обязательно иметь руковод... навыки руководителя, созреть как руководитель, уметь просчитать, просмотреть и видеть вперед. Вот понятно с этим квадрантом. Понятно с ним. О чем я говорила? Понятно. Но с этого квадранта э, очень много людей есть, ну пусть немного, ну вот эти даже 20% возьмем, э, они э, прогрессивные, мыслящие люди. И, естественно, открывая малое производство, допустим, ну, грубо возьму, что нам близко видно, это пусть маленькую пекарню человек открыл, он понял, как правильно на ней работать, какое производство и какие булочки там нужно делать, чтобы людям, люди могли постоянно приходить к нему, и полу... то есть не менять магазин, а идти именно на его магазин, который он производит. Он открывает сеть таких магазинов. Он начинает создавать свой малый бизнес. После малого бизнеса, после мало этих сетей-магазинов, он начинает иметь прибыль. Это дальновидный человек, и он переходит в другой квадрант квадрант бизнеса. С квадранта, который мы говорили сейчас назад, с квадранта, который мы говорили А, тоже люди могут переходить не только в квадрант Б, но и в квадрант, вот сюда, бизнеса. Но это люди, которые а, работали на производстве и, естественно, которые понимают, что такое руководство, как видеть в дальнейшем рынок, то бишь масштабно мыслящие люди. Они тоже проходят, могут переходить отсюда, с этого квадранта, в квадрант бизнеса. И в квадранте А я не говорю, что э, там всегда маленькая зарплата. Нет. Там есть и большие зарплаты, прям великие зарплаты. Все зависит от вашего, как бы сказать, вашей подготовки к жизни и вашей профессиональной подготовки. Это очень важно. Поэтому люди, работая и здесь, и здесь, и в том, и в этом квадранте, могут переходить вот в этот квадрант и здесь создавать свою бизнес-систему. Далее. Здесь мы с вами разобрались. И, значит, в этом квадранте, квадрант С, который создает бизнес-систему, люди ориентированы на растущий доход и создают системы так, чтобы из сектора А, из этого сектора, из этого сектора приходили сюда люди, и работали. Они создают системы в этом квадранте для того, что весь вот этот квадрант А, это где работающие, все работали на них. И вот этот квадрант Б, он тоже будет работать на них. Те, которые не смогли создать большую бизнес-систему. Но это будут нюансы. Но с этих квадрантов люди работают на вот этот квадрант. На вот этот квадрат. Все 90% людей с двух секторов работают на один. Понятно тут, о чем я говорю? Не запутала? Далее. Что же это за квадрант? Давайте мы с вами подробно разберемся. Если здесь все понятно, давайте разберемся. Вот представьте себе, вы человек бизнеса. Вы создаете систему работы. Допустим, вы создаете предприятие, огромнейшее и не одно. Вы создаете систему предприятий не только в стране, но и в мире. Это называется, что, допустим, я в России создала себе определенное, вот как Порошенко, да, вот он кондитерские фабрики создавал. Вначале одну, две, три на Украине, потом стал по всему миру, в России, везде. То бишь он инвестировал деньги на другие предприятия, вернее, на другие страны. Но сейчас мы с вами говорим о создании бизнеса. Прежде чем, созд... когда вы создаете этот бизнес, ваше, вернее, ваше предприятие, <coughs> нет, создаете бизнес, и у вас есть предприятие. Но на каждом предприятии есть отделы. Вот все мы сегодня с вами называли профессии, где мы с вами ну, работаем или работали, они практически здесь перечислены. Вот они все. И, скажем так, каждый отдел – это своя Бизнес-система, которая будет работать. Если отдел маркетинга не создать как бизнес-систему, то это предприятие никакой прибыли иметь не будет. Просто сидеть и ждать, когда придут на предприятие и что-то купят, какие-нибудь оптовики, это провал. Поэтому ни один бизнесмен никогда на такое не пойдет, если он, конечно, мыслящий. Но я думаю, те, кто переходит уже в квадрант С для создания бизнеса, они уже дальновидные, продуманные. И, естественно, они все продумали, всю систему. Если у него отдел перспектив и разработок не будет как бизнес-системой работать, разработки делать только в узкой специальности и не интересоваться, допустим, возьмем компанию «Эрифлейм». Они изучают э сырье во всем мире. У них есть специальная бизнес-система по этому поводу. У них два научно-исследовательских центра, которые создают различные формулы, различные продукты. Потом у себя использовали, а потом продают патенты – они от этого имеют не только прибыль на сырье, они имеют из вот этого отдела разработок прибыль. И так практически с каждого отдела. Это, это вся огромнейшая бизнес-система имеет прибыль. Мы с вами, с компанией-партнером, заключили договор с его бизнес-системой, это в отделе маркетинга. Это наш отдел, в котором мы работаем. Для нас компания, для нашей системы, для нашей системы, все вот эти отделы, для того, чтобы успешный наш с вами бизнес был, все вот эти отделы вместе с предприятием, сколько есть у компании «Арифлейм», работают на наш отдел, на отдел маркетинга. Мы с вами в свою очередь работаем точно так же на предприятия и на все отделы. Потому что конечный результат, он дает прибыль и показатель рентабельности предприятия. Понятно вот здесь? Не закружила? Участие принимайте или, или как? Я ваш что-то плохо сегодня вижу контакт. Разобрались. Значит, визуально вы сейчас видите, что делают в отделе бизнеса. Квадранте денежного потока – это нижний э, правый ряд. И в этом квадранте… Людей находится... Так, назад. В этом квадранте людей находится вот в этих двух квадратах всего 10%. 90% находится в двух верхних, в нижних всего 10%. Поэтому мы сейчас с вами разберем системы. Мы поняли, как бы мы усвоили, что мы с вами работаем. На предприятии партнера. Мы не сами создаем предприятие. У нас бизнес с вами в сфере маркетинга. Маркетинг реализация продукции. Это маркетинг рассчитывает, как правильно реализовать продукты, каким методом каждое предприятие выбирает себе. У каждого свой подход. Можно продавать классической системой товарооборота, делать, организовывать товарооборот уже из готовой продукции. Можно классической системой. Приходит этот потребитель, оптовик или там, ну, в общем, по-разному этот маркетинг-план создается, приходит в компанию, приходит в компанию, приобретает продукцию приобретает продукцию и начинает реализовывать так, как ему нравится, как он посчитал нужным, как он создает себе малую бизнес-систему. Вот видите, они могут брать, перепродавать, и пока это доходит до потребителя. Естественно, продукция, которая была на предприятии по одной цене, при такой системе, при такой системе, реализации, она к потребителю приходит уже в очень большой накрутке. Но многих предприятий это устраивает. Во-первых, это самая обычная и старая классическая система товарооборота. Многие предприятия, малые или большие, очень много говорят баннерами о своей, о своей продукции. Или же начинают реализовывать их либо вот так в магазине, ну это, конечно, не очень большие предприятия, ой, вернее, либо вот так на улице, они тоже считают себя бизнесменами. У каждого по-своему понимает, что он делает, да? Либо он это продает вот таким образом. Вот на изготовление этих игрушек, там небольшой какой-то цех или предприятие какое-то определенное. Да, эта девушка тоже будет очень довольна. Она говорит, что я не, не вообще, я не в сетевом маркетинге, это ужасно. Я лучше буду продавать на улице шарики. Это более ей комфортно, ей, при, ну, как бы, нравится. Ну, у каждого же свои желания, правильно? Каждый, не все же могут делать одно и то же. Это замечательно. Они реализовывают так, но в любом случае конечный результат получается один могут вот так реализу, ре, реализацию делать закупать у предприятия потом делать или предприятия ставить свои определенные магазинчики э, ставить туда ну нанимает туда продавцов и все это реализовывается может э, точно также уже э, большие супермаркеты закупать у любого предприятия определенный продукт и продавать да? Но конечный результат производства на полках магазина – это когда прошел он через кассу. Если это его магазины. Если это не его магазины, а у него закупил малый э, или там средний э, бизнес-класс, то э, он уже предприятию заплатил деньги. Но в любом случае… Все, что мы, как люди, пришли, мы люди, пришли все, независимо какой профессии, что-то приобрели, вот тогда только товарооборот есть в компании. Тогда только пришла прибыль. Это классическая система товарооборота. Здесь понятно, о чем я говорю? То бишь... Каждый по-своему принимает решение, как он будет организовывать, как он получит ту наличку, которая ему должна быть, прийти на предприятие, чтобы рассчитаться с рабочими, с инженерами, получить определенную прибыль, строить новую фабрику или новый завод. Все это только касса. Только то, что пришло в эквиваленте денег. Все. Далее. Любое предприятие может реализовывать свой вернее, организовывать товарооборот через франчайзинг. Они создают свою определенную систему, продай, продуманную, вплоть до того, какая там должна быть половая тряпка и сколько их сотрется за год, полностью оборудование, полностью какой должен быть продукт, какая продукция, какой ассортимент у нее должен быть. Даже, если это такой довольно большой франчайзинг, даже, значит, в каком месте, когда они будут продавать эту бизнес-систему франчайзинга, даже в каком месте он будет располагаться в городе, чтобы потом иметь постоянно прибыль. Это привязывают к производству. Почему к производству? Потому что, допустим, возьмите Макдональдс. Систему саму вам продаст тот, кто проду продумал этот франчайзинг. Но он уже привязал его к производствам, которые будут, которые будут поставлять ту продукцию, которую потом он будет изготавливать в виде определенных блюд и продавать людям. И здесь вот связанная бизнес-система. Люди продумали систему, заключили договора с предприятиями, которые производят сырье, производят продукцию, они из этой продукции, из этого сырья производят другой продукт и продают. И вот так это все идет по кругу. И все вы будете являться и здесь, и там участники товарооборота. Кто-то произвел там, допустим, булочки, кто-то вырастил кур, кто-то еще что-то сделал. Все приходят на это предприятие, продают этому предприятию. Это предприятие производит, продает нам с вами. И получился замкнутая бизнес-система. Чтобы реализовываться как через франчайзинг, здесь нужно купить готовую систему. Она от 200 тысяч до нескольких сотен миллионов даже стоит. Все зависит от того, какой бренд и какую систему вы хотите купить, чтобы получать прибыль. Для нас это не секрет. Что какой бы системой мы с вами не работали, нам нужны с вами прибыль. Правильно? Мы же ради этого работаем. Вот так предприятия и начинают значит, продумывать, какой системой им лучше реализовывать ту, продук, ту или иную продукцию, которую он производит. Далее. Это вот столько э, видов франчайзинга и столько компаний, которые, ну вот они продумали системы франчайзинга и заключают договора с компаниями. А почему нет? Компания производит какое-то производство, э, какую-то продукцию, и она понимает, что какой-то из этих, допустим, той пиццы или тому Макдональдсу, это необходимо, он с ней заключает договор, вот тебе реализация продукции. Все, здесь мы решили. Их очень много, ну, в глубь франчайзинга заглядывать мы не будем, как это делается. Если надо будет, мы еще это, и это изучим, с вами разберем. Но далее, <coughs> где бы мы с вами не работали, конечный результат остается, дает через кассу. Только прибыль на предприятие той продукции, которую у вас ее закупили чтобы у вас ее закупали. Если, допустим, вот этот Макдональдс заключил с какой-то птицефабрикой договор, и Макдональдс плохо реализовывает свою продукцию, он не будет возвращаться к вам на птицефабрику и закупать снова продукцию. То бишь каждый маркетинговый отдел, он смотрит, насколько реально это работающее производство, чтобы оно было постоянным клиентом, постоянным покупателем. И тогда это будет надежный бизнес. Вот самое главное здесь в надежность должна Вот тут вот надежность отрабатывается. И то очень сложно. Здесь также найти надежного партнера. Ну, для этого существует мир. И, естественно, люди умные находят и надежных, и ненадежных. Ну, пока не упадешь, не найдешь. Значит, и еще есть третий вид. Это э, сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг. Здесь строится совершенно, не то что совершенно, а это то же самое реализация или организация товара оборота. Это прямые продажи. Mm -hmm. Очень mm -hmm. много компаний, которые работают прямыми продажами. Любое производство может выбрать себе этот метод прямыми продажами, но э, очень много производств, которые начинали работать с сетевым маркетингом, то бишь прямыми продажами, но при этом не имели собственного сырья, не, умели, не имели собственного производства, а перекупали и пытались работать прямыми продажами. Практически все они исчезают с рынка, начинают, исчезать, естественно, создают негатив. Что такое сетевой маркетинг? Как он реализовывает продукцию? Как он организовывает товарооборот? Ранее был он только в офлайне, И, естественно, компания заключает договор с вами, допустим, или вот со мной заключила компания договор. И дает мне некий малый франчайзинг, дешевый. Она мне обеспечивает поставку, производство, разработки, как мы уже говорили. Все, эта компания разработ Моя задача – донести потенциальным покупателям о продукции. И компания говорит, что мы создали такую систему, что вы будете заинтересованы не только сами продавать, но и говорить людям о том, чтобы они делали точно так же, как вы. Сейчас еще чем хороший сетевой маркетинг, что мы не привязаны к одному городу. Мы не привязаны к одному месту. Мы, привяз... мы можем работать, на всей территории мира, где есть представительство той компании, с которой вы сотрудничаете. Если мы возьмем компанию Арифлейм, то она присутствует более, в 60, более чем в 60 странах мира. Более чем в 40 странах мира она может работать онлайн. То бишь там она в любой стране, она вашему потенциальному э, партнеру может донес, э, предоставить ту или иную продукцию. И таким образом мы с вами в отделе маркетинга организовываем товарооборот э, компании Reflame. Причем построение, с построением сети таких же партнеров, как вы. И компания выплачивает вознаграждение, за вашу построенную бизнес-систему. Если ранее я говорила, что компания заключает договора между, ну, для реализации продукции между разными партнерами о том, чтобы они у них покупали, то здесь компания заключает договор с нами что мы даем информацию, а люди сами приходят и приобретают продукцию. Тут немножко другой подход, но очень работающий. Работающий уже в мире более ста лет. Уже под 150 подходят. Это в России немножечко он подзадержался, но сейчас набирает огромные темпы. Ну, вообще на всем постсоветском пространстве. А европейская там часть, значит, вся Европа, там Америка, они уже очень давно работают. Да и в Азии там много есть... Вот, они давно уже работают этой системой, и она показывает огромные результаты. Вот почему очень заманчиво многим предприятиям приходить, вернее, начинать именно вот таким образом расширять свой бизнес. Компания «Арифлейм» расширяет бизнес, расширяет свои возможности за счет большой прибыли. Эту прибыль организовываем мы. И нам компания вознаграждение дает за наш малый бизнес, который мы с вами создаем. Допустим, это вы находитесь в России. Вы даете информацию по всему белому свету, где только есть компания Reflame. Вот вы линиями видите. И вся эта система, вот эта бизнес-система, вся она построенная вами. И, как я уже говорила ранее, что если предприятие, которое перерабатывает и потом продает готовый продукт надежное и правильно построенный там маркетинг, и правильно построено там руководство, то с ней всегда будут сотрудничать компании, которые предоставляют сырье. Здесь тоже самое. Так как компания у нас надежно предоставляет продукцию, качественную продукцию, новые разработки делает, то все эти люди, с кем вы общались, они пользовались и будут пользоваться, и будут давать информацию. И ваша бизнес-система никогда не иссякнет. Но для этого нужно время. Для этого нужно построить огромнейшую систему, для того, чтобы она вам приносила также огромнейшие деньги. Здесь понятно... Вот примерно это выглядит вот так. Это все, кто находится в квадранте бизнеса, работают именно вот такими системами, создавая бизнес-системы в любой отрасли. Совершенно в любой. Здесь мы просто говорили, что ближе и знакомо нам. И естественно, компания Reflame и всему сетевому маркетингу, который существует в мире, также конечный результат работы по этому маркетингу. Вот уже идут готовые коробки с готовыми заказами, то бишь люди уже купили. Вот это ее результат. Отсюда наши доходы, отсюда наши премиальные, отсюда наши системы, отсюда все. И компании, и нам. И далее. Работая в этом квадранте, квадранте С, создавая бизнес-систему, вы становитесь миллионерами или того еще больше, и вы переходите на вот этот квадрант, на квадрант И. Эти люди ориентированы на пассивный доход и полную обеспеченность. Это люди, которые вкладывают в систему деньги, время и, свое, и свои знания. Это мы с вами создаем бизнес-систему, и как только вы ее создадите, вы будете уже в квадранте инвесторов. Инвестиции могут быть миллиардные, инвестиции могут быть не высокие, разные бывают инвестиции, но в данном случае мы сейчас с вами инвестируем все для того, чтобы создать свою бизнес-систему, которая будет от которой вы будете иметь пассивный доход и полную обеспеченность. Но каждый понимает по-своему полную обеспеченность, поэтому каждый по-своему и каждый на своем уровне создает эту систему. Вот так я хотела вам донести по квадранту денежного потока, где мы с вами находимся, где люди и как защищены, где не защищены. Но я хочу сказать, сказать, что защищенность целиком и полностью э, ни в каком квадранте нет. Существует... Э, не надо иметь иллюзии. Я вот сейчас э, такой хороший, сейчас вот это создам, и оно никогда в жизни не развалится. В жизни все бывает. Я никогда не думала, что может развалиться Советский Союз. Это такая мощь, Столько всего я никогда не думала. Я живу в поселке, у нас есть, был вернее, колхоз, какой-то там миллиардер, там такие сумасшедшие деньги были. Я думала, что это никогда не иссякнет. Ребят, за три года иссякла. все растянули. Это все потому, что эти системы наши были не настолько надежны, и да вообще это все человеческий фактор, и все от Бога. Как бы вы это ни понимали, я считаю, это так. Как вы понимаете, вы мне скажете. Какие есть вопросы? Какие возникли у вас вопросы? Потому что я рассказала. Нет вопросов? Пишите нет. Есть, есть. давайте активненько. А теперь я приведу... Понятно, да? А теперь я приведу пример э, только одного бизнес-партнера с компанией Арифлейм. Это наша корпорация ЗУС. Обратите внимание, это тот, кто с нами, кто начинал первый, Катя. кто начинал корпорацию ЗУС. Сейчас эта система, я ее коротко нарисовала, выглядит вот так. Это созданная бизнес-система, которая работает на пассивный доход. И каждый из вас, каждый из вас может даже больше создать вокруг себя, вот даже последнего пришедшего, такую же бизнес-систему. Главное – надо вникать, изучать и трудиться. Без труда и без усиленного как бы, продумывания ну, в общем, без веры в себя, естественно, это построить нельзя. Это вот вам живой пример. Не будем далеко ходить. Любая бизнес-система должна быть именно вот такая, не только в МЛМ, везде. Тогда она будет надежная, стабильная и защищенная. Вот. И последние вопросы, которые мне хотелось сказать: в каком секторе вам комфортнее находиться? Вот именно сейчас. Я, не надо говорить: ой, нет, я буду строить там, нет, нет, нет. Может быть кому-то очень комфортно в одном, в другом. Может вы кто-то там сам на себя работает, ему комфортно, а это так ради хобби там или еще что-нибудь. Ну, в каком комфортнее бы вам хотелось находиться? Где бы вам спокойнее было? Или где бы вы хотели там быть? У нас один Бобрышев знает, да? Правильно, кто где хочет, там он и будет. Вот где вы наметили, где вы решили, там вы и будете. Ну, нет. Знаешь, когда, Дим, ты не прав, когда не только он снится, когда ты понимаешь, что, когда ты понимаешь, что именно здесь у тебя будет доход, ты там себя чувствуешь. Когда ты, когда ты там как рыба в воде, ты там себя чувствуешь комфортно, и многие боятся поменять свои позиции. Это нормально. Это нормально. Потом, когда что-то произойдет, он может спокойно поменять. Он может спокойно поменять эти все свои квадранты, перейти куда-то. В жизни очень много меняется, как бы сказать, мнений и потом чего вы хотите. Я тоже никогда не думала, что я вообще что-то буду в жизни менять. Я считала, что у меня вообще уже все по полочкам разложено, все как положено и дальше мне никуда не нужно. Неактивно работаем. Далее, какое различие вы увидели между системами организации товарооборота? Есть какое-то различие? Вы заметили его или нет? Вот которые я приводила. Разные системы организации товарооборота. Я говорю, ты была, и в Б, у тебя в <свят> Молодец. <свят> вот какие они различия. Правильно, Бобрышев. Дело не в наценках. Дело в подходе к кассе. Когда будет реализовываться продукция. Подход вот именно этот. И какая разница, каким образом дошла информация до покупателя, а покупатель обменял э, деньги на продукт и на предприятие пришел доход, <coughs> разницы нет никакой. Совершенно. Главное, чтобы это была <coughs> продукция действительно высокого качества и удовлетворяла потребности населения, тогда реализация будет практически стопроцентная. Но стопроцентов не бывает, обычно бывает не более 60. Очень редко у кого стопроцентов бывает. Ну, это сложно сказать даже на эту тему. И как вы считаете, итог работы предприятий или бизнес-системы, в чем заключается? Леночка, но я хочу сказать, с накрутками, без накруток. Э, человек готов платить столько, э, вернее, человек заплатит э, за продукт столько, сколько он готов за него заплатить. Поэтому есть разное понятие потребитель какого класса. Есть э, потребители, которые покупают э, принципиально только дорогой продукт. Есть, которые... Ну, как бы социальный, социальный статус, есть средний статус. Поэтому каждое предприятие выбирает себе э, эту как бы целевую аудиторию, он на нее и работает на целевую аудиторию. Она создает продукт такой: низко, либо мало, низко оплачиваем, либо среднеоплачиваемый, либо высоко оплачиваем. Вот лак для ногтей, вы если сейчас зайдете э, в Москве в самый вот, центральный магазин, там лак для ногтей стоит до 5000 рублей. Ребята, их берут. Их берут. Если вы сейчас предложите этот же лак, это предприятие выйдет на малообеспеченные социальные семьи, которые получают от 5 до 15 тысяч в, в, за месяц, его там не возьмут. Поэтому то предприятие, которое э, поставило такую цену, оно, э, значит, создало себе так, что, вернее, как ее целевая аудитория, это которые могут высо люди высокооплачиваемые. Значит, у него процент совершенно другой бывает товарооборота, но доход он получает тоже приличный. Здесь вот мы даже с вами, когда тексты делаем, Да, это по-разному бывает. Когда тексты делаем, мы всегда говорим «целевая аудитория». Что хочет ваша целевая аудитория? То же самое предприятие. Поверьте, маркетинг – это такой бизнес, он настолько сложный и настолько должен быть интуитивный. Почему у нас методики меняются бесконечно? А потому что на рынке меняется э э позиция какая-то определенная. И мы начинаем придумывать, пробовать, э э то тестировать, это тестировать. Оп, попали. Все, начинаем бегом работать. Почему всегда с Катей говорим, как какая-то методика начинает работать? Ребята, отрабатываем ее бегом, не сидим. Не сидим квочками. Не надо греть эти яйца, они все равно не вылупятся. Нужно их просто вы быстренько выпускать на свет белый. Все. Пошло и пошло и пошло. Тогда вы построите бизнес-систему. Вы сами будете инициативны, вам и люди придут такие же инициативные. Поэтому вот так вот. Любая система привязана именно к конечному товарообороту. Именно к кассе. Я думаю, вы это поняли. И если кому-то непонятно, мы можем повторить. Если всем все понятно, тогда у меня сегодня все. Спасибо за внимание и скажите, насколько полезна сегодня была вам школа, узнали ли вы что-то новое или, может быть, наоборот, в чем-то разочаровались. Новое что-то узнали, услышали хоть что-нибудь. Как <связывая> будто <связывая> будет. Отлично. Я хочу, хотела вот именно сегодняшним заседанием вам донести о том, что вы сотрудничаете с компанией Арифлейм через MLM-систему, так же, как и весь мир, сотрудничает с любой компанией, и все мы одинаково на одном и том же уровне организовываем товарооборот. Вот эти разговоры... Вот эти разговоры о том, что фу, да, му, ну, вот начинают много там частенько повторять люди за, ну, коллеги за такими, которые, не понимая, что они сами то же самое делают, то же самое организовывают товарооборот, но при этом получают гроши. И мы делаем то же самое, организовываем товарооборот, но мы будем зарабатывать и зарабатываем уже довольно солидные деньги. Поэтому нужно здесь трудиться. В любом секторе, где бы вы ни находились, без работоспособности, мышления, усидчивости и веры, вы никогда не будете богатыми. Ни в одном секторе, в каком бы вы ни находились. Очень спасибо за внимание. До свидания.